Добрый вечер, дорогие друзья! Я доктор Хсандопова Панайот из Афин и пишу сообщить, что вот буквально вчера было 195 лет со дня знаменательного сражения Новоринской Навари, битвы в заливе Наварина. В этом сражении участвовала и Россия со своим со своими восьми кораблями, и по семь кораблей было у Англии и э, Франции. Знаменательно то, что восемь э, кораблей российских взяли на себя правый фланг и центр э, египетской эскадры, египетско-турецкой эскадры, который насчитывала 66 кораблей, а левый, фланг, э, а левый фланг взяла на себя э, английская эскадра. Французы же подбирали на выходе, пытающиеся убежать корабли врага. Это нашумевшая битва, которая, в общем-то, поставила точку над освобождением греков от турецкого игора. Вот, вот это вот событие мы где-то с посольством отмечали каждый год с середины 90-х годов. В 97 году даже была Валентина Ивановна Матвиенко, будучи здесь послом, и она уже откликнулась на это приглашение и оказалась на острове. Там три острова, и каждой стране принадлежат, вроде принадлежат в кавычках, конечно, принадлежат свои, так сказать, кладбища воинов, погибших в этом сражении. У англичан и французов нет надписей, нет обелиска с именами. У нас есть Мариальная доска со всеми именами И только один погибший Безымянный И рядом стоит часовня Часовня История такая Была старенькая часовня И ее заменил некто Михаил Чахов Который тогда был председателем Автономной культурной э, Греческой э, Председателем греческой автономии Карелии И вот на свои средства Греки привезли эту часовню Установили на этом острове которая до сих пор стоит. А через год, спустя год, мы, Всегреческая ассоциация, поставили там, представителем которой я, дипломан вузов из бывшего СССР, поставили, собственно, там небольшой тоже обелиск с мемориальной доской, что вот тогда -то поставлена часовня, во главе с Михаилом Чаховым, покойным, к сожалению. И вот это было в сотрудничестве с первым атташе, с культурным атташе посольства Зайцевым Олегом Николаевичем. Тогда с Матвиенко, конечно, были очень такие мероприятия широкие. Уже в порту, в Пилосе, в городе Пилосе, город Нанарина, нас встречали, выступали прекрасные матроски высокие ростом с хорошими голосами Севастополя Корабли, которые были военно-морские оркестры. Вообще, нужно сказать, что Матвиенко очень многое сделала за свои полтора года пребывания здесь в Греции. Она навещала практически очень много навестила организаций тогда местной и в том числе и приезжала и Наши понтийские общества. Я даже должен сказать, что на одном из мероприятий понтийских обществ э, пригласил ее на танец. И не успел я ей сказать, что я танцую самый чувственный, самый чувственный танго в своей жизни, как э, хам-пантиец подошел, э, конечно, в места подошел, он не слышал, подошел и увел ее куда-то якобы по каким-то делам. Ну, действительно, ей, к ней было очень много вопросов. И вот она пыталась ответить на все эти вопросы, участвовала в жизни пантийских обществ. Такого, в общем-то, никто не создал. За полтора года Матвиенко сделала столько, сколько ни один посол за полный срок своего пребывания здесь. Ну, это в двух словах о Матвиенко, которая тоже посетила э, наш остров Сфактирия. Я вот почему сегодня выступаю. Вот в этом году не была приглашена наша страна, наши посольства не были приглашены на праздничество в город Пивос. Но это, наверное, выглядит хамством, это выглядит хамством и неблагодарностью, которая, наверное, войдет во все века, как так страна, освободившая практически Грецию от турецкого ига не было приглашена на это мероприятие. Наверное, это можно даже внести в отрицательные рекорды книги Гиннеса. По этому поводу даже отреагировала мэрия, мэрия Пилоса. Вице-мэр Пилоса, некто Канакис заявил, что если мы возложим венок от имени посольства российского, то, в общем-то, грош нам цена Тогда историю нашу, э, как писать освобождение нашей страны без участия, так сказать, россии, российской стороны. Э, и мэр согласился и возложил венок от мэрии. Это, в общем-то, конечно, не пройдет бесследно, потому что эта инициатива не просто местническая. Я прошу прощения, перебью тебя, он возложил венок от имени России. От имени посольства. Да, да. И я должен сказать, что я даже по себе знаю, когда меня сейчас назначали вице лицемером, меня предупредили не высовываться в русско-украинских отношениях, в общем-то поставлен был ультиматум, Но вы же знаете все, что с русскими Русским нельзя ставить ультиматум, с русскими надо договариваться, и поэтому я, как видите, выступаю опять как патриот своей Родины. В этом мероприятии должно было, конечно, на этом мероприятии, кстати, был когда-то крейсер «Ямал», походом командовал контр-адмирал Халайщев Евгений Георгиевич, грек из Севастополя, а его сестра училась со мной на курсе. Вот, такие вот, вот такая история этого мероприятия, новорийского сражения. Аварийское сражение, наверное, было значимо не только в освобождении Греции, но и для Балкан оно означало начало самоведительной борьбы и балканских стран. Огромное вам спасибо, доктор был председатель Ассоциации выпускников кузов из бывшего СССР, вице-мэр города Айяварвара.